Здравствуйте, дорогие друзья. На связи, как всегда, Жуниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы с вами поговорим про ненормальные мысли при ОКР, при обсессивно-компульсивном расстройстве. Обсессии, то есть навязчивости, это как раз про навязчивые мысли, про ненормальные мысли в вашей голове. И здесь вы должны четко для себя определить, что есть два типа ненормальных мыслей. Ну то, как вы это все видите. Итак, первый тип – это когда это не мысль, а ваше восприятие. Например, бывает так, что человек, у него мысль, что он ненормальный. Но это не мысль, это ваше восприятие, возникшее на основе чего-то. Условно говоря, вы вспоминаете, допустим, одна моя клиентка говорит. Я забыла какое-то слово или я забыла, где оставила ключи. То есть она забыла, где оставила ключи. Она вспомнила о том, что она забыла, где оставила ключи. И это то, что она забыла, где оставила ключи, она восприняла как говорящая о том, что она ненормальная. <смех> то есть она то, что вспомнила, что оставила ключи и не помнит где, то есть забыла ключи. Она это расценила как что-то ненормальное. И у нее возникает восприятие, а вдруг я ненормальная. И многие из вас такое восприятие путают с вас со своими навязчивыми мыслями. Потому что как таковые навязчивые мысли в большинстве случаев это именно ваше восприятие того, что произошло. Например, человек считает, что это ненормально, это его навязчивая мысль на основе чего-то. Может быть такое, что, допустим, он проснулся ночью в страхе, вспомнил об этом днем, то есть он днем вспоминает, как ночью проснулся в страхе, воспринимает это как ненормальность, и тут же у него начинается мысль, что я ненормальный, или, допустим, мысль, что он может сойти с ума. Он может не считать себя сейчас ненормальным, но может уже считать, что он может сойти с ума. То есть это его восприятие того что он проснулся в страхе. То есть то, что он проснулся в страхе, это событие, восприятие, что это ненормально, я могу сойти с ума. И вот, соответственно, вдруг возникает такое восприятие, которое он считает своей навязчивой мыслью. Поэтому, дорогие друзья, Основной принцип а, заключается в том, что бесполезно работать с навязчивыми мыслями, потому что пока а, вы будете воспринимать происходящие события в своей жизни как нормальные или ненормальные, у вас будут возникать такие восприятия, которые вы будете считать своими мыслями. И так как вы пытаетесь все как-то от них отвлекаться вместо того, чтобы менять свое восприятие к этим событиям, то вы просто будете продолжать также воспринимать, также испытывать эти навязчивые мысли, то, как вы их называете. Но это не они. И второй момент, это реально уже про мысли. Давайте предположим ситуацию, я вам могу привести пример для клиента. Допустим, он, у него возникла мысль, возникла мысль, что, а что будет, если я кину фен в свою ванну? То есть у него возникла мысль, а что будет, если я кину фен в свою ванну? И у меня может возникнуть мысль, что будет, если я вас сейчас всех нахрен пошлю? Или может возникнуть мысль, интересно, а что я буду кушать сегодня на обед? Или возникнуть мысль, допустим, о, интересно, а кто придумал эти обои? Как человеку пришла к этому в голову такая идея? Вы понимаете, что у нас огромный поток мыслей возникает в голове. Этот поток связан с ассоциативными рядами в нашей голове. То есть я могу смотреть на свой красивый голубой фон, видеть вот эти вот выступающие пики и вспомнить, например, тут же про фильм Mortal Kombat, где там из пола вылезали вот эти гвозди. Многие из вас сейчас тут же тоже могли об этом вспомнить или тут же, когда вы вспомнили про Mortal Kombat, вспомнить последнюю драку там этого Люкана с Шансунгом. Ну, видите, как все помнится. Так вот, смысл в том, что ассоциации, они все время нам дают какие-то образы, какие-то мысли, мы о чем-то вспоминаем, что-то рассуждаем. И сам этот поток, он идет как бы хаотично, просто в, наших, в нашей такой как некой фантазии. То есть мы просто о чем-то рассуждаем вслух, то есть мы что-то проговариваем вслух, допустим, там, о, мышка бордового цвета, прозрачный стакан, ложка. То есть я могу все это произнести вслух. И вот вдруг возникает какая-то такая мысль, сама по себе, которую человек расценивает как ненормальную. И это уже второй вид. То есть первый вид, это когда вы считаете, какое-то событие восприняли и считаете свое восприятие навязчивой мыслью или ненормальной мыслью, что является вашим восприятием чего-то. То есть это ваш вывод, что что-то ненормальное. И второе, это когда возникает какая-то мысль, обычная, рассуждение вслух, и вы ее считаете ненормальной. То есть она не является восприятием чего-то, она является тем, что как бы, она является самим событием. В данном случае, допустим, в первом случае, клиент говорит, «Я вспомнила, что забыла ключи дома». И вот то, что она забыла ключи дома, она восприняла как признак ненормальности. А в этом случае человек говорит, «Я подумала, что будет, если я фен брошу в воду?» И саму ту мысль, что вдруг я… или просто «Что будет?» Или вообще то, что он подумал о том, что бросить фен в воду, «А что будет, если я брошу фен в воду?» он это, эту саму мысль уже считает ненормальной. То есть, он на основе нее делает вывод. Я ненормальный, как в первом случае. То есть, эта мысль является в данном моменте событием, которое вы восприняли как ненормальное. То есть, именно что вы считаете, что мысль не должна возникать у вас в голове. И то, что она ненормальная, это вызывает страх. <coughs> Дело в том, что... Проблема здесь заключается всего лишь в количестве таких ситуаций, которые сейчас вы воспринимаете как ненормально. Это может относиться к вашему поведению, к вашим воспоминаниям, ко всем мыслям, которые приходят в голову. Допустим, человек думает, вот у меня одна клиентка говорит, <coughs> у меня возникла мысль в голове, когда мне было очень плохо, что лучше умереть, чем так жить. И вот то, что у нее возникла такая мысль в голове, что лучше умереть, чем так жить, что она считает, что это признак ненормальности. Но, понимаете ли, дело в том, что у каждого человека наступает такой момент в жизни, потому что невозможно прожить жизнь без передряг, без проблем и так далее. И в какой-то его момент у него может тоже возникнуть мысль, что лучше, наверное, умереть, чем жить так. Честно вам скажу, у меня самого бывают такие мысли возникают, что может быть лучше умереть, чем продолжать жить. То есть это нормально, потому что наступают какие-то периоды, когда вы рассматриваете как бы все возможные варианты. Например, женщина тогда, клиентка, она не, не видела выхода из своей ситуации, уже думала, что может быть лучше умереть, чем продолжать так жить. Плюс она долго находилась в этом состоянии. Это не было еще планом действий. То есть это было просто ее рассуждением о том, а, как бы, а что дальше? Ну, то есть стоит ли дальше жить или какие есть варианты? То есть в принципе человек плохо себя чувствовал, может быть, именно в, тот, в ту секунду он был в таком вот состоянии отчаяния, он был такой потерянный, плохо себя чувствовал. И вот именно в ту секунду он подумал, что, наверное, лучше умереть, чем так жить. Но во все остальные секунды и мгновения жизни он все равно считал и он до сих пор считает, что не надо как бы продолжать жить, ничего страшного, все это пройдет. То есть такой момент пессимизма настал и он подумал об этом. И вот сейчас, когда она вспоминает эту ситуацию, она воспринимает, что то, что возникла такая мысль, это ненормально. И вот что теперь делать? Дело в том, что есть два пути. Первый путь – это направленный на восприятие отдельных событий, на основе которых возникает негативное восприятие. Второй путь – это уже фиксировать в качестве событий ваши мысли, которые вы сами считаете сами эти мысли ненормальными, что они не должны приходить в голову. Но это все одни и те же события, что в первом случае, когда вы делаете вывод, что вы ненормальный, и во втором случае, когда вы считаете, что мысль, которая к вам пришла, она ненормальная. И вот здесь очень важно, что это все одинаковые вещи. Просто это разные плоскости вашей жизни. Одно это ваше рассуждение, другое это то, что реально произошло в жизни. Но по сути это одни и те же события. Проблема заключается не в них, потому что многие люди просыпаются в страхе. Многие люди забывают свои ключи дома. Просто это происходит редко. У многих людей возникают какие-то абсурдные мысли. Они раз... Люди рассказывали, спортсмены, например, которые часто тренируются в боевых искусствах, они раз едут в автобусе, смотрят на человека, а сами в голове думают, как его лучше ударить, чтобы он, соответственно, попал в нокаут. То есть, это происходит автоматически. Многие наши мысли исходят из ассоциативных рядов, и, соответственно, мы это даже не контролируем. Но вопрос в том, что все то, что сейчас происходит в вашей жизни, от мыслей до происходящих реально вещей, ваших состояний, ваших э, действий, вашего поведения, вашего настроения, все это вы воспринимаете как ненормальное, потому что вы боитесь в итоге сойти с ума, и того, что это приведет к каким-то плохим последствиям. Пока вы все это воспринимаете как ненормальное, у вас будет эмоциональная значимость у этих вещей. Человек, пока он считает, что то, что он забыл ключи, это ненормально, он будет все время думать об этих ключах. Потому что каждый раз, вспоминая, он испытывает страх. Как только человек считает, что его мысль, что лучше умереть, чем так жить, это ненормальная, он все время будет об этом думать. Не потому, что он реально хочет уже об этом думать, или у него опять есть такая мысль, а потому, что она так эмоционально значима для него, что он практически все время думает, ой, лишь бы только эта мысль, что лучше так, лучше умереть, чем так жить, чтобы она не пришла. Ой, она пришла. То есть он получается сам за счет того, что беспокоится за эту мысль, считает ее ненормальной, как бы делает ее эмоционально значимой, что она чаще возникает. Помните эту шутку про розовую обезьяну? да, То есть, как перестать думать про розовую обезьяну? И вот розовая обезьяна, она будет все время возникать у вас как образ. А представьте себе, что вы считаете, что думать про розовую обезьяну это ненормально. И получается, что вы тут же зарядили этот образ еще большими эмоциями. И получается, что все время они будут раз за разом возникать. Да Я, допустим, увижу розовый цвет и тут же подумаю о розовой обезьяне, и у меня опять возникнет страх. Я увижу, кто-нибудь сделал так, и я вспомню про розовую обезьяну, тут же опять возникнет страх. И вот так возникает во всем. Все остальное будет ассоциациями давать вам самые эмоционально значимые воспоминания, мысли и так далее. И получается, вы продолжаете воспринимать это все как ненормальное, это вызывает страх. Соответственно, вы находитесь в этом состоянии. Ключевым моментом здесь является изменение вашего восприятия к отдельным этим ситуациям. Вам не стоит стремиться убирать свои убеждения в принципе, что вы нормальный, что все с вами будет. Вы в это просто не поверите. Но вам нужно начать с малого. Разбирать отдельные тревожные ситуации, которые вы считаете ненормальными. Очень часто я своим клиентам на курсе говорю. Давайте просто, просто уберем все, что мы знаем и сделаем следующее. Скажите. Что в своей жизни вы считаете ненормальным? И давайте каждую эту ситуацию разберем, по, почему так произошло, что привело к этому, какие в сумме причины совпали, что такое событие случилось. Потому что когда вы начинаете осознавать, что оказывается было много причин, повлиявших на это событие и приведших к нему, вы автоматически начинаете естественно воспринимать. Из категории нормальное событие, ненормальное вы переходите в категорию события естественным следствием, события естественное следствие своих совокупных причин. Вот вам нужно так воспринимать каждое событие, которое вы сейчас считаете ненормальным, что оно является естественным следствием своих совокупных причин. Для этого вам нужно исследовать эти события, искать эти причины, чтобы это было вашей убежденностью, чтобы у вас были доказательства того, что каждое событие естественное следствие своих причин. И тогда автоматически вы не сможете уже воспринимать любое событие как ненормальное, соответственно, эмоционально заряжать эти события и испытывать к ним страх. И потом любые мысли возникать будут, и они не будут вызывать страх, а значит пройдут. То есть если мысль, что лучше умереть, чем так жить, не вызывает страх, то она приходить к вам не будет. Потому что вы не думаете же, допустим, не знаю, о шестиграннике, вы же не думаете о туфлях-лодочках. Понимаете, о чем я? Потому что эти вещи вас эмоционально вообще не цепляют. И, соответственно, они не всплывают у вас в памяти, в воспоминаниях, в мыслях. Всплывают только эмоционально значимые. Поэтому, как только вы перестанете этого бояться, это пройдет. Надеюсь, это видео было полезным. Напишите оставшиеся вопросы. Я постараюсь снять еще видео, чтобы более четко вам ответить на оставшиеся моменты. Если вы еще не подписаны, подпишитесь. Ну и, соответственно, будем на связи. Всем пока.